Друзья мои, всем привет! Значит, В сегодняшнем видео покажу автомобили, которые привезены на заказ под клиентов. Покажу вам несколько автомобилей. И отвечу на вопрос, да, что же сейчас, как обстоят дела а, с японскими автомобилями, покупаем автомобили или не покупаем. Смотрите, вот а, конкретно мы, мы автомобили сейчас не берем. Много компаний, много людей, которые Возят, привозят автомобили Кто-то покупает, кто-то не покупает Понятно, какие-то аукционные компании да, Это их хлеб, это их зарплата Они вам все говорят, ребята, давайте все ништяк будем покупать значит мы всегда за клиентов да? вроде как действительно там никто ничего не отменит но мы придерживаемся такой позиции лучше перебздеть да немножко вот не заработаем денег там не привезем автомобиль ничего страшного мы всегда за клиентов но мы будем уверены на 100 процентов да когда все же точно скажут 100 процентов там ввоз никакой не запрещает мы будем уверены то что мы для вас купим автомобиль мы его сюда привезем сейчас Сейчас покупать автомобили, ну, опасно. Есть вариант попасть на деньги. А, да, если даже запретят ввоз автомобилей, вы купите, ну, и не получится вывести с Японии. Автомобиль, который будет для вас куплен, там, той же самой аукционной компании. ну, или кем-то, да, его можно перевыставить на аукцион его можно будет продать но однозначно вы уйдете в минус вы потеряете деньги машина покупается, машина доставляется в порт это тоже деньги а, продавать машину неизвестно продадите вы ее за эту сумму на аукционе Японии за которую вы купили или не продадите Вот поэтому ну, существуют определенные риски и мы приняли решение то, что машины мы не покупаем как только дают отмашку то что все Машины покупаем, машины можно брать. Мы сразу же приступаем к покупке автомобиля на аукционах Японии. Итак, еще раз напоминаю, сегодня показываю автомобили, которые привезли, привезли на заказ. Вот, также можете приехать в Владивосток вместе со мной на вторинке «Зеленый угол» выберите автомобиль. Можете заказать поиск автомобиля под ключ без вашего участия. Да, можете заказать просто проверку штучную проверку автомобиля. Все мои контакты находятся под любым видео и, ребят, в описании канала так кто еще не подписан обязательно подписывайтесь на канал поехали смотрим ребят honda fit это восемнадцатый год 9 месяц оценка у автомобиля 5 баллов автомобиль привезен на заказ стоимость прикреплю 5 баллов значит он пришел на литье на зимней резине повторители вот такие вот как это правильно назвать? Господи, с головы вылетело. Короче говоря, чтобы ногтями не царапали. Ветровики. 5 баллов. Он целенький. Автомобиль не крашеный. Вот здесь небольшая приборка. Напоминаю, такие автомобили есть 4WD, есть э, передний привод, есть передний привод гибрид. Если гибрид, то он идет 1,5 литра. Если не гибрид, то двигателя идут 1,3. Также вот все набирает популярность, новые фиты. Совершенно измененный автомобиль, что внешне, что технически. Кстати, на продаже есть, пока есть, по-моему, три варианта с пробегом 5, 40 и, по-моему, 9 тысяч по очень хорошей цене. значит здесь идет окантовочка окантовочка найдет не на всех кому интересно можете открыть посмотреть номер кузова открывайте смотрите аукционный лист 5 баллов шильдики а замене масла обогрев зоны дворников система безопасности полный руль окантовка сказал значит здесь идет у нас подлокотник вариатор клевая хорошая магнитола Газерс. пробег на автомобиле 39 тысяч километров Ну, здесь все как обычно. Все в шикарном состоянии. Значит, автомобиль стоит на стоянке. Ждем документы. Как только документы будут готовы, автомобиль ставится в транспортную компанию. Туманки. Состояние автомобиля по нижней части. Друзья мои, то есть автомобиль привезен на заказ. Хотите приобрести себе такой же автомобиль? Мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Все подробности в WhatsApp. А мы переключаемся с вами на следующий автомобиль. А следующий автомобиль это Honda Степ. Степа их называют. 15-й год, 12-й месяц. Значит, пробег у него 33 тысячи. Это очень маленький пробег. Для таких автомобилей здесь, на рынке, маловероятно такой найти. Значит, он идет. 3 балла. Почему 3 балла? У него есть B4 и B3. Ребята, это все... Устраняется элементарно просто. Вот в Японии, знаете, они любят, я не знаю, каплями прям краску вот класть сюда. Вот это вот, это все краска. Это вот типа они, знаете, типа затампонили. По факту вот здесь вот идет несколько царапин. Здесь на арочке и вот здесь на двери. Вот просто пятна краски. Вот сюда вот, я вообще не понимаю, зачем японец залил вот... Чисто пятно. То есть, ну, вмятин здесь нет. Да, дверь, она идет здесь ровная. Да, машина требует окраса. То есть будет два крашенных элемента: а, задняя левая дверь, заднее левое крыло. Шпаклевки никакой не будет. Но представляете, пробег на автомобиле 33 тысячи. То есть он пришел а, на литье. Но смотрите, какая ситуация. То есть, а, автомобиль стоит 3 литья, один стоит. Одно переднее левое колесо не на литке. Почему? Потому что где-то в дороге, где-то в Японии, да, там, не знаю, в общем, где это было, но э, колесо на лите, переднее левое, оно было пробито. Автомобиль продавался, автомобиль был продан с комплектом колес. Ну, соответственно, поменяли колеса. Тут уже проверяли, получается, вот это вот. Кстати, и обратите внимание, да, колеса пришли Вот такие вот, ну, модные, удобные Очень чехлы Вот здесь вот лежит Колесо с литьем Вот оно литье лежит Но колесо идет дырявое вот поэтому Короче говоря, пришел полностью комплект Также пришла резина Резина пришла, ну, как видите, без литья Без литья Резина пошлина за резину Платится отдельно, то есть Просто так, да, машина не растет. Короче говоря, за резину платится пошлина. Сзади идет два капитанских кресла. Насос на месте. Я не знаю, там украешь что ли хотели, зачем его доставали. Здесь идет два подлокотника. Такие вот модные, очень удобные столики. На самом деле салон чистый. Говорю, бывают машины приходят, Салоны идеально чистые. Бывает, где просто требуется какая-нибудь небольшая небольшая уборка. Все-таки не 3 балла, а 3,5 балла. Практически спада. Вот опять же номер кузова. Две двери. Полный руль. Вот 3,5 балла. B4, B3. Значит, растоможен автомобиль по курсу евро было 90, 90 рублей двойной климат бардачок нерасхоженный что ли 33 тысячи отсвет, отсвечивает 33 тысячи 400 километров пробег на автомобиле обалденное состояние обалденное, я бы себе такого взял бы. где взять Степа с пробегом 33 тысячи сейчас вам покажу еще один автомобиль nissan nv 200 девятнадцатый год восьмой месяц Значит, в чем особенность данного автомобиля ребята особенность в том то что этот автомобиль 4 в.д. здесь во владивостоке в россии там в приморском крае продается их всего несколько автомобилей на данный момент сказать в каком они состоянии продаются не могу Полтора-два месяца назад живых их не было. В прямом смысле слова. То есть был поиск, не поиск был автомобиля такого, а штучный осмотр. Ребята просто скидывали ссылку. Что-то, где топляки, где битье. То есть доехали до Уссурийска. Пересмотрели все. В Владивостоке а, на Зеленке продавался один. Неплохой. Неплохой. Ценник я не подскажу. Ну, довольно неплохое состояние было. Ладно, мы сейчас не об этом, данный автомобиль привезен на заказ, на заказ постоянный клиент, ему подбирали пробокса, но подбор пробокса произвели здесь, в Владивостоке, 4 ВД, ну и, собственно, НВшка нужна была тоже 4 ВД, 4 балла, пробег 100 тысяч, сейчас автомобиль поедет в транспортную компанию, машина на юрлицо, соответственно, кнопка ГЛОНАСС, она обязательная. Установки, растаможки, в общем, документы. Растаможка, за сколько растаможили автомобиль. Кстати, друзья, если вы работаете с нами, мы вам покупаем автомобиль на аукционах Японии, мы вам предоставляем информацию с личного кабинета, со всеми расходами по Японии. Из вас здесь никто не обманывает. Я не думаю то, что какие-либо другие компании скидывают вам информацию с личного кабинета. Они просто вам делают инвойс. Просто вам делают инвойс. А в инвойс можно написать все что угодно. То есть расходы по Японии вы никогда не узнаете. Ну это чисто такой рабочий, рабочий автомобиль. Здесь его никто не подготавливал. То есть вот он, как пришел с Японии, в таком состоянии он есть. И смотрим состояние автомобиля снизу. Автомобиль 4ВД. Сейчас повезу его в транспортную компанию, покажу, как он ведет себя в дороге. Что касается, значит, посадки в автомобиль, то сидеть удобно, да, несмотря вот на такой автомобиль, светофор, поехали, есть даже какая-то вот боковая поддержка. Значит, автомобиль идет 4ВД, 4ВД автомобили, а неважно какой это автомобиль, они все, ну, такие, потупее, потупее, чем передний привод. Но опять же, автомобиль это такой рабочий, то есть автомобиль не для гонок, ему запаса, ему вполне хватает 100 тысяч пробег. Вот идем в гору 60, идем не напрягаясь. Значит, плюсы данного автомобиля это хорошая, великолепная обзорность. То есть такое широкое, большое, высокое лобовое стекло. Большие уши, зеркала заднего вида. То есть видно все, что нужно видеть. С левой стороны также ухо и два небольших маленьких зеркала стоят на, значит, на нижние обзоры. Пробег 100 тысяч, машина обслужена, вопросов по подвеске нет. То есть подвеска отрабатывает просто, просто великолепно Значит здесь стоит автомат Салон здесь простой Ну что говорит, да, здесь такой Дешевый-дешевый пластик Аэрбэк здесь есть, аэрбэк пассажира тоже есть Из удобств есть подстаканник Здесь у нас корректор фар Вот такое вот у нас движение По городу Владивостоку Можете немного понаблюдать, посмотреть Харек джейровский едет Одни японские, одни японские автомобили. А, да, есть и Корея, есть и Мерседесы, есть какие-то другие автомобили, но все равно не в, таком количестве, не в таком количестве, как ребят с японским автомобилем. Вот Краун едет, красавец. РС-овский. Магнитола. Ну, Обычно стандартная магнитола здесь стоит. Климат-контроля здесь никакого нет. То есть все на крутилочках, кондиционер работает. На спидометре 180 даже даже 190 чистенький кстати потолок для рабочего автомобиля что касается транспортной компании, кстати заезжаем на авторынок зеленый угол, ребята транспортную компанию какую вы выбираете в такую автомобиль мы и ставим То есть, куда скажете туда поставим небольшая такая экскурсия по авторынку зеленый угол сейчас вам хочу рассказать вот люди бывают, приезжают, сами ищут автомобиль. Как, как искать автомобиль. Ребят, не надо бегать слева направо, с одной стоянки на другую. Вот Запоминайте, вот в этом месте нужно разворачиваться. Чуть позже скажу почему. То есть, вот оно: начало рынка, начало рынка крайняя первая стоянка слева, это лидер. Вообще рынок разделен, грубо говоря, на две части. То есть, есть с левой стороны стоянки, есть с правой стороны стоянки. Очень удобно, когда вы заходите на авторынок. Проходите по дороге, проезжаете до самого конца, до 11 стоянки. С 11 стоянки начинаете поиск автомобиля и идете по ходу движения на выход рынка. То есть вы идете вот по вот этой вот стороне. Пройдете все стоянки, посмотрите все автомобили. Почему я сказал, запоминайте, где разворачиваетесь. Доходите до автостоянки лидер. На лидере переходите дорогу. Заходите на первую стоянку с правой стороны И опять идете по правой стороне Проходите по всем стоянкам Есть одна стояночка, она находится на самом верху Вот, заходите туда Оттуда воспускаетесь Оттуда воспускаетесь И получается идете дальше Идете дальше по правой стороне Таким образом вы пройдете все стоянки Посмотрите все машины, которые представлены на зеленке Не заблудившись а как это обычно бывает? Обычно бывает, приходите, такси вас высадилось здесь, зашли здесь, посмотрели, перешли на правую сторону, по правой стороне походили, перешли на левую сторону, заблудились, запутались, устали ходить и посмотрели не все автомобили. Вот обстановка на рынке. Встать негде. Люди есть, машины покупают, машины выезжают, есть корейцы. Корейцев еще а, не такой большой поток, да, чтобы. Был поиск автомобиля чтобы был выбор автомобиля да они есть но по крайней мере я поиски корейцев пока не беру смотрите сколько людей машины есть есть выбор ребят но ну, на сегодня будем заканчивать Заканчиваем. Подъезжая к транспортной компании. В транспортной компании автомобиль сдается, делается договор. Договор, машина фотографируется, показывается, в том состоянии она была доставлена в транспортную компанию. И дальше вы уже на связи будете с транспортной компанией. Я вам хочу напомнить: через меня вы можете проверить автомобиль здесь, в Владивостоке, который уже привезен растаможен, Можете заказать поиск автомобиля под ключ без вашего участия, без вашего приезда. Можете заказать автомобиль с аукционов в Японии. Да, вот, допустим, как вот эта вот э, замечательно крутая НВшка. Ну, где такую взять? В Владивостоке. Можете приехать, мы вместе с вами выберем автомобиль на вторинке Зеленый угол. Если на зеленую не найдем, то будем искать автомобиль по городу. Я вам помогу обклеить автомобиль, поменять масла, фильтра, обслужить автомобиль и так далее. Но на такую услугу, друзья мои, нужно записываться заранее. Обязательно. За три недели, за месяц. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Всем пока.